Если вы думаете, что будни чиновника средней руки серой и скучный, то вы ошибаетесь. Как вам такое? Утром взятки и откаты, вечером обыски и задержания. Похоже на сюжет голливудского фильма про мафию. Но это обычный день из жизни бывшего депутата Единоросса, за которым пришли из Следственного комитета. Но обо всем по порядку. Я стою у школы номер 172 в Калининском районе. В январе мы наткнулись на контракт по ремонту этой школы почти на 6,5 миллионов рублей. И таких контрактов очень много. Деньги на ремонт школ, лицеев и детских садов выделяются ежегодно. Правда, весомая часть из них оседает в карманах чиновников. Мы внимательно изучили закупки и оказалось, что последние восемь лет ремонт школ и детских садов в Калининском районе делали исключительно три фирмы. Варианта два. Либо во всем городе ремонт умеют делать только эти компании, либо же все закупки были заточены изначально под конкретные фирмы, которые имеют крышу в районной администрации. Постараемся разобраться. По счастливому совпадению владельцем двух из трех фирм оказался Александр Фельчагин. Ранее он был муниципальным депутатом в Георгиевском, избирался, понятное дело, от «Единой России». С 2013 года его фирма «Петрострой» десятки раз выигрывала закупки совместно с некой Стройпрестиж. А в 2017 году в игру вступает другая фирма бывшего депутата «Мегастрой Сервис». И опять на арене все те же, никакой конкуренции и падение цены ровно на 1%. Контрактов на ремонт школ и детских садов за последние три года набралось аж на 220 миллионов рублей, а в Колпино еще на 25 В начале февраля мы изложили все факты о возможном картельном сговоре в жалобе в Уфас и не успели получить ответ, как наша версия подтвердилась. Два дня спустя следственный комитет задержал бизнесмена Фельчагина и сотрудницу администрации Татьяну Светушкову, которая за взятки обеспечивала победы его фирме. Против них возбудили уголовное дело, теперь Светушкова под домашним арестом, а Фильчагин под стражей. И как полагает следствие, у них в администрации могли быть сообщники. Сколько наглости надо иметь, чтобы получать откаты в ущерб будущему детей бараны. Неудивительно, что школы и сады в таком состоянии, а на ремонт классов приходится сбрасываться родителям. Но деньги решают все. Светушкова успела неплохо заработать на детях за это время. По предварительным данным следствия, с каждого контракта она получала по 10%. Если так, то только за последние три года Светушкова могла положить себе в карман 22 миллиона рублей. Вот так вот. Возможно, это и объясняет появление в декларации госслужащей со скромным доходом и земельного участка с домом, и модного снегохода за полмиллиона рублей. И это при том, что муж Светушковой долгие годы зарабатывает едва ли больше мрот. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Жулики идут в политику, чтобы подзаработать деньжат, обрасти связями и, избежав уголовного преследования, беззаботно уйти встречать пенсию, желательно на Лазурном берегу. Амбиции как-никак. Но в ближайшее время антимонопольная служба проверит наши подозрения в картельном сговоре на торгах в Калининском районе. Мы будем внимательно следить за тем, как будут расследоваться связи, позволившие годами покрывать эту мутную схему. Я думаю, вы согласны, что терпеть это просто надоело. Партия, которая сделала коррупцию нормой жизни, не должна оставаться у власти. Поэтому ставьте лайк этому видео и делитесь им в социальных сетях. Вместе мы победим!